У каждой души есть свой ангел-хранитель Он не знает, что такое покой и сон Он всегда рядом Затянули луну, горы укрыв облаками Звезды падали и разбивались об камни Яркий свет слепил волны, зажигая море Яркий след повести только в доме норе Упал на землю, уставший он от боли стонал И мысли только одни, что это жизнь не финал Падает снег на раны, но почему-то не тает Умирать, наверное, рано, кровь землю питает Он посмотрел на небо, из последних сил Увидел яркий свет, который его так слепил Рядом стояла девушка в красивом белом платье и нимфа золотая цвета солнца на закате Прикосновением руки теплым, ласковым, нежным Что согреет холод даже гор снежных Среди минут мятежных все было как во сне Она попрощалась и растаяла во тьме Ангелам нельзя любить, таков небесный закон Но ты помнишь, что я слышу каждый вздох и стон В радости в беде Рядом только с тобой Берегу тебя я Ангел хранит Нева на месте ран его, но нет уже той девушки, что в сердце его ранило. Остались в памяти, минуты того вечера прошло немало лет. С момента их последней встречи. И каждый день на месте, с надеждою на чудо, он сидит у моря, слушая его этюды, когда взойдет луна. Вот уже как 8 лет, ждет, когда придет она, но ее все нет и нет. Через годы скитаний все своей чередой, Испытания жизни. Он вернулся домой. И вроде все как всегда светит та же луна, но чего-то не Хватает, будто сердце она Не нашел себе места Он побежал к берегу, он ее найдет И в это верил он И где-то там вдалеке уже знакомый свет На фоне лунного неба Ее силуэт Ангелам нельзя любить Таков небесный закон Но ты помни, что я Слышу каждый вздох и стон В радости и в беде Рядом только с тобой берегу тебя я, ангел храни!